Здравствуйте. Сейчас я хочу провести эксперимент по так называемому меристемному размножению орхидей. Я никогда этого не делала. Сведений у меня очень-очень мало, но хочу попробовать. Для этого мне понадобятся черенки с почками. Дальше перекись водорода, наша среда питательная, спирт для дезинфекции, пинцетик, перчатки простерилизованные, продезинфицированные, дальше наша пароварка и также э... цитокининовая паста. Сейчас я возьму пасту и обработаю черенки пастой почки на черенках пастой браем пасту на зубочистку и немножко вот наносим на нашу почку и так обработаю все почки все почки обработаны на кажд... на обработку каждой Почки уходят не более чем, горошинка не более с пшенинкой, по размеру не больше чем пшено. Очень много пасты не надо намазывать. Почки обработаны. Сейчас я вырежу эти почки с маленьким кусочком цветоноса и помещу в перекись водорода. Вода кипит, открываем баночку, берем кочку и укладываем на поверхность. Закрываем, дезинфицируем так, как и при посеве. Здесь дезинфицируем, заклеиваем скотчем. Вот так. Посмотрим, что у нас получится. Наши почки посажены. Преимущество здесь, перед посевом, в том, что мы можем меньше почечек поставить в эту среду, поместить в эту среду. И будет просторнее, больше питательнее останется растением и так далее. Но посмотрим, не убьет ли их перекись водорода, и не наступит ли плесень на эти баночки. Посмотрим. До свидания. Экспериментируйте, это интересно.